Thank you. Всем привет! Рынок крипты развивается с невероятной скоростью. С каждым днем на рынок выходит все больше и больше интересных проектов, которые я считаю своим долгом для вас осветить и рассказать все о их преимуществах и, разумеется, недостатках. На днях я изучала рынок крипты и обнаружила проект, который еще не освещала на своем канале. Я думаю, пора исправлять эту ошибку. Итак, сегодня мы рассмотрим довольно-таки интересный проект под названием Infam. Сначала давайте разберемся, что это за разработка и почему я им так заинтересовалась. Итак, платформа Infam представляет собой целую аналитическую торговую платформу со своим токеном, цена которого по состоянию на 6 декабря 2021 года составляет 2,53 доллара. Платформа помогает выстроить чистые и безопасные отношения между партнерами без какого-либо скама. Разработчики Infam ставят перед собой цель – сделать рынок максимально прозрачным и надежным. Помимо всего прочего, проект для пользователя – это возможность находиться в экологически чистой среде и находить для себя отличные проекты, участвуя в жизни платформы, выполняя действия и развиваясь, получая за это вознаграждение и дополнительный доход. Как уже упоминалось ранее, Infam это смарт-платформа для честного маркетинга, которая успешно прошла листинг и на CoinGecko, и на PancakeSwap, а также она готовится к листингу на CoinMarketCap. Кроме того, важно отметить, что проект прошел аудит и поэтому ему можно уже полностью доверять. Что касается уже упомянутых бирж, то здесь все очень интересно. К примеру, на CoinMarketCap криптолоджи, о котором мы еще поговорим, занял 79 место в рейтинге биржи получив фидбэк о том, что Infam это удобная и комфортная биржа с поддержкой банковских карт. Первостепенной задачей платформы является помощь молодым и перспективным блогерам и экспертам выйти на рынок криптовалюты, так как у всех есть четкое понимание и тут наверное даже не нужно пояснять что крупные игроки заняли все места и выставляют заоблачные цены за свои услуги. Проект планирует запуститься 15 числа, этот ролик выйдет как раз таки 15 декабря, поэтому если вы смотрите наше видео это значит что инфам уже запустился и ждет именно вас в свои ряды. Я уверена, что многие из вас захотят удостовериться в подлинности информации сами, поэтому в описании под видео я оставлю ссылку на листинг на бирже под названием Cryptology. В честь старта партнерства с данной биржей, разработчики объявили розыгрыш призов, главным призом которого является iPhone. Для участия в данном конкурсе достаточно быть подписанным на криптолоджи в Twitter, войти в Инфам, Telegram групп и предложить стоимость токена Infam к 31 декабря. Те, кто угадает стоимость токена до 31 декабря в 18 12.00 по UTC получат главный приз. Также пользователи, которые наторговали на 10.000 USDT, могут выиграть от 500 до 3000 USDT. Ссылки на регистрацию и другие полезные материалы будут размещены в описании под видео. Всем удачи. Также держатели токена Infam теперь могут заняться стейкингом. Стейкинг поддерживается с 30, 60, 90 дней и позволяет получать до 99% годовых. Всего на стейкинг было выделено 2 миллиона токенов Infam из общего количества в 10 миллионов. Токен является невозобновляемым, поэтому его цена может значительно вырасти в будущем. Например, имея 500 токенов Infam, мы можем начать холдить их под 8,5% в месяц. Это принесет нам около 42 токенов ежемесячно. Учитывая постоянный рост цены токена и его ограниченность, на выходе мы получаем прибыль, равную не 8,5%, а в разы больше. Это действительно уникальная возможность, которой точно стоит воспользоваться. Infam – это супер перспективный проект, который уж точно не оставит вас равнодушным. Очень надеюсь, что видео было для вас полезным и познавательным. Хотелось бы верить, что после просмотра видео вы остались довольно проведенным временем. Вступайте в ряды юзеров Infam и зовите своих друзей, ведь там работает реферальная программа. Спасибо за просмотр, делитесь своими впечатлениями в комментариях, увидимся!